Друзья, всем привет! У меня сегодня хорошие новости на Изи Бизи Лайф. Старайтесь по максимуму присутствовать и самое главное, посадите за тем, чтобы ваши команды были. Я вам сегодня расскажу более детально и подробно и покажу, как выглядит сервис Криптоноид, соответственно, с его статистикой. И, кроме этого, у меня есть еще один анонс. Я по времени все успеваю и вам расскажу. Поэтому до встречи на Изи Бизи Лайф.